Приветствую всех из Финляндии. Хочу поздравить всех с наступающим 2023 годом. Пожелать всем в новом году счастья, здоровья, удачи, любви, мира, всего, что вы сами захотите. Пускай он для, для вас, для всех будет радостный и принесет много-много приятных моментов. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.